Вода Дракон Вода. Мама, мама, мама. <сюжит> <сюжит> Иди быстрее прячься в домике. Аккуратно только. Сейчас подожди, пока не нагоняют. Залезет. Иди лезь, лезь давай. И там лучше ее не пугает, то она только первый раз научилась прослазить. Иди давай, иди залазь. Давай. <соцентричный пензон>